Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. Когда правильно расчесывать волосы до мытья или после мытья? Поехали! Трихологи категорически не рекомендуют расчесывать волосы, пока они мокрые или даже влажные. Это объясняется тем, что у волосяного стержня есть одна интересная особенность наши волосы как губки впитывают в себя воду во время мытья головы причем вес этой воды порой составляет 1 треть от самой массы волоса то есть практически в половину волос заполнен водой и вот когда вы такие наполненные влагой волосы берете расческой, травмируйте, они очень легко ломаются и, естественно, выдираются. Мало того, что вы тянете, еще и они сами по себе тяжелые. И кожа головы распаренная, она просто не выдерживает такой нагрузки, она легко отпускает волосы. То есть расчесывание волос сразу же после мытья – это нездоровый процесс для наших волос. И они, бедные, страдают. Если у вас срочные дела, нужно идти на работу, как же быть в таком случае? стараться сделать этот процесс максимально безвредным. Максимально. как Насколько это только возможно. Во-первых, перед мытьем головы обязательно расчешите хорошо волосы, чтобы после нее они у вас не сильно запутались. Сразу же после мытья вы надеваете на голову полотенце. Вот так мы их не запутываем. После этого мы снимаем полотенце и разделяем волосы на толстые прядь. Вам на подмогу придет обычный, такой себе деревянный, ну или пластиковый, на крайний случай, гребень. И начинайте с кончиков прочесывать каждую прядь. Конечно, такой процесс займет у вас намного больше времени, чем просто там по-быстрому выдравить половину своих волос и пойти довольным, помните о пользе, которая принесет вам правильное расчесывание. И тогда время, которое вы затратили на эту процедуру, не покажется вам потраченным впустую. Ходите к выбору расчески очень и очень взвешенно. Лучше выбирать натуральные щетины и натуральные материалы, потому что все это соприкасается с волосами, соприкасается с кожей нашей головы и, конечно же, играет роль. Многие девушки вообще никогда не моют расчески, у них там наплетено такого и столько микробов, что после того, как ваша голова распарена, вы начинаете такой грязную расческу себя расчесывать, впускаете грибки, разные микробы, ужас. Посмотрите на свою расческу с точки зрения гигиеничности. Любите свои волосы. Не издевайтесь над ними расческой, а любя, прочесывайте, понимая, в чем смысл этой процедуры. Ну а с вами была Анастасия Мадейра. Подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос. Вас ждет еще огромное количество интересных видео по уходу за волосами. Всего самого хорошего. Пока-пока.